Привет, девчонки! В зоне вещания проект Ваймазовс.ру и я, Юлия Рыч. И сегодня мне бы хотелось поговорить о тех девочках, которые находятся и живут не в огромных городах, а, например, в деревне, потому что мне очень часто приходят письма, Юля, а расскажите какую-то информацию, вот я живу в маленьком городке, как же мне открыть свой бизнес. И ту информацию, которую я посмотрела в интернете, ну, честно, мне очень стало смешно от того, что люди говорят, будьте мотивированы, у вас и получится, при этом они не дают никаких конкретных действий. Я же сегодня расскажу вам три идеи которые, в разных областях, которые вам помогут, если вы живете в деревне. Ну и первое. Первое, мы рассмотрим сферу э, производства. Что это значит? Если вы любите копаться в огороде, если вы любите общаться с животными, да, любите выращивать их, то огромная мне к вам просьба. Сейчас очень многим людям в больших городах не хватает экопродуктов. Просто задумайтесь, то, что вы производите каждый день для своего собственного потребления, вы можете продавать в те же самые города, и это будет пользоваться большим спросом. Почему? А все потому, что все знают, что картошка лучше купленное у бабушки или привезенное из деревни. Все знают, что молоко лучше бабушкины, чем э, купленное в магазине. Естественно, если вы заявитесь каким-нибудь э, тем же самым э, магазином, да и скажете, мы готовы предоставлять вам продукцию с огорода, продукцию и э, только что в привезенную да, со своей фермы, то, естественно, люди захотят с вами работать. Очень много магазинчиков, открывающихся именно с натуральными продуктами для тех же самых вегетарианцев, и им именно нужна та продукция, которую производите вы на своих огородах, либо в своем а, каком-то там полисаднике. Естественно, можно сделать теплицу, таким образом продолжать зарабатывать и зимой. А, рассмотрим следующую сферу, это услуги. Если вы, честно говоря, терпеть не можете, да, там, копаться в огороде, но у вас он есть, естественно, есть куча людей, у которых есть огород, которые бы хотели иметь свою картошку, хотели бы иметь свою, там, не знаю, там, яйца, да, произведенные своими руками, но они не хотят этим заниматься, так найдите им тех людей, которые смогут этим заниматься, и организуйте на этом бизнес. Что я имею в виду? У многих людей, которые живут в городах, есть свои какие-то э, деревни, есть э, свои м, частные дома, но они заброшены, они не используются, потому что им просто-напросто некогда. Предложите им свои услуги, вырастите для них огород, не если не своими руками, а наймите кого-то, да, и, конечно же, люди заплатят вам за это деньги. А помимо этого, естественно, вы можете спокойно доставлять, например, ту же самую почту в нужное место, да, если, например, в далеких, в далеких отдаленных участках находятся деревни, то это или иной дом, до которого почта не доходит. И третий вариант заработка в деревне, естественно, поговорим о товарах, о продуктах. Естественно, в деревне очень мало кому что нужно. Почему? Потому что маленькие зарплаты, маленькие, то есть люди не очень хотят там покупать что-то вычурное, да, им достаточно того, что у них есть. Поэтому один из вариантов бизнеса в деревне это открытие своего секонд-хенда. Конечно, потребуется первоначальная вкладка. Но отобьется он вам очень и очень быстро. Почему? Потому что люди действительно будут экономить и будут идти именно к вам, нежели ехать в город и покупать что-то за очень большую сумму. Поэтому, если вы живете в деревне, не забывайте, что вы всегда можете открыть свой бизнес, неважно, на какой стадии вы находитесь. Поэтому самое главное, применяйте мозги, применяйте знания, которые я даю в проекты Валим из офиса, и начинайте зарабатывать. Пока-пока.